Говорим о том, как создать собственную интернет-трансляцию благодаря сервису YouTube. Легко и быстро, а потом получить и запись готовой трансляции. Для этого заходим на YouTube под своим аккаунтом, то бишь авторизуемся под учетной записью у Google, кликаем на иконку своей учетной записью и переходим по кнопке «Творческая студия». В студии» слева мы выбираем «Прямые трансляции» и «Все трансляции». Если вы никогда еще не создавали трансляции, то вы увидите такое окно, где вам будет предложено начать создавать трансляции по кнопке «Включить прямые трансляции». И самая первая трансляция будет создана по такой кнопке «Создать прямую трансляцию». В дальнейшем здесь интерфейс в меню. Все трансляции немножко поменяются. Создаем первую трансляцию. И первым делом нам нужно придумать для нее какое-то название. Название до 100 символов, главное, что оно просто должно быть. Далее вы регулируете открытый доступ, у вас будет трансляция, то есть любой или желающий, попавший на ваш канал в YouTube, сможет ее посмотреть, либо же вы будете рассылать приглашение, допустим, по ссылке только конкретным людям, которые вы хотите, чтобы принимали участие в вашей трансляции. Допустим, рассмотрим второй вариант. Вы выбираете тип трансляции. Самый простой вариант это трансляция через hangouts. Вам ничего дополнительно не придется настраивать, либо вариант особая, и тогда придется немножко повозиться с настройкой видеокодера. Мы рассмотрим самый простой вариант быстрая трансляция. Можно выбрать время начала, день и конкретное время, либо начать трансляцию прямо сейчас. Можно также сразу задать предварительно время окончания трансляции. Описание теги. Все это опционально и не обязательно. После того, как задано название, выбрано время и тип трансляции, а также доступ открытый, закрытый или ограниченный, мы нажимаем на ссылку начать прямой эфир. Все готово, нажимаем ОК. И у нас открывается новое окно с Hangouts. Преимущество данного приложения Hangouts заключается в том, что им может пользоваться абсолютно любой пользователь в интернете без установки соответствующих плагинов, приложений и так далее. Даже без регистрации человек может пользоваться Hangouts, просто имея конкретную ссылку. После загрузки интерфейса необходимо будет подождать некоторое время, пока система подготовит все необходимые настройки загрузит полностью, после чего появится кнопка «Начать трансляцию», и можно будет начать трансляцию. Здесь будет отображено количество зрителей. Чтобы пригласить кого-либо, мы нажимаем на кнопку «Человечка с плюсиком», либо вводим здесь конкретные электронные адреса людей, и приглашаем их через запятую «Адреса можно написать», либо же мы просто копируем вот эту ссылку при помощи сочетания клавиш «Ctrl-C», и отправляем эту ссылку либо по почте, либо публикуем ее в социальных сетях, как угодно, можем переслать ее по скайпу своим знакомым, вставив эту ссылку просто в браузере люди смогут открыть вашу трансляцию и стать ее участниками. Когда люди подключились, здесь у вас количество зрителей выросло, новые участники могут добавляться здесь, они могут участвовать в конференции с режимом видео, без онова, вы это дело можете настраивать, у любого человека можно будет кликнуть и отключить ему микрофон. Можно даже кого-нибудь выключить из прямого эфира и так далее. Начав трансляцию, вы демонстрируете что-либо своим участникам, отвечаете на их вопросы. При необходимости можно включить чат и писать самим что-то в чат, либо видеть, что пишут вам ваши участники, отвечать на вопросы таким образом, если вы не хотите общаться посредством аудиосвязи. Если достаточно большая аудитория, то много Человек одновременно, если будет говорить, то слушать трансляцию будет невозможно. Поэтому можно будет настроить таким образом, что говорите только вы, а остальные пишут вам сообщения в чате. Отвечайте на их вопросы, либо что-либо демонстрируете. Когда трансляция завершена, вы нажимаете кнопку «Завершить». После того, как трансляция завершена, это окно можно закрыть. Информация о вашей трансляции будет всегда находиться в разделе «Прямых трансляций» и «Все трансляции». В принципе, отсюда ее можно удалить, если вам она больше не нужна. А само записанное видео должно появиться в менеджере видео. Вот моя демотрансляция. Можно в нее зайти, отредактировать, изменить ей название, добавить описание, теги добавить либо изменить, а также можно добавить в плейлист, если у вас таковой есть, допустим, по какой-то конкретной тематике. Отметить плейлист, после чего сохранить изменения. Таким образом, мы с вами разобрали, как легко и быстро создавать трансляции через сервис YouTube, как приглашать людей в эти трансляции, а также как получать готовые видео и потом публиковать его при необходимости на своем же канале в YouTube. Надеюсь, было полезно. Ставьте лайки на видео и оставляйте свои комментарии. И не забудьте подписаться на канал Компьютерной грамоты в YouTube. С вами был Михаил и компьютерная грамота. Всего вам доброго!